Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я, я Вика. Сегодня у нас начало вот этого прекрасного джемпера. Еще у меня тоже начало, я в процессе. Но это будет первая часть, вот эта вот круглая кокетка. По петельным, по ряду, по, по рядам, по петелькам мы ее с вами свяжем. Э, свитер, девчонки, я сразу скажу, что это рекомендация для таких пышных девочек. Он будет с удлиненным регланом, с азиатским ростком. Это анонс. Вот. Поэтому вот такой вот джемперочек на зиму. Вот. Вяжу на заказ. 48-50 размер где-то. Ну, на себе сфотографирую на сорок шестом ну вот это вот манекен у меня тоже 40 размера, поэтому все, все выглядит не так, как должно. Ну, я думаю, вы поймете. Значит, я вяжу на заказ вот такая вот итальянская пряжа гарда. Да, я так понимаю, гарда называется. Где ее купить, не знаю. Это не реклама. Это я просто показываю то, из чего я буду вязать. 70% хлопок. И 30 процентов альпака я же предлагаю вам вот такую вот аналог этой пряжи очень похожа, вот смотрите полностью идентично только длиннее чем вот это почему-то не знаю а, а потому что хлопок он тяжелый вот поэтому а здесь у нас здесь у меня как бы по толщине она одинакова вот а вот по длине не одинаково здесь 50 метров 105 Ой, 50 граммов 105 метров, а здесь 50 граммов 145 метров. То есть вот этой пряжи нужно меньше. Ну, тут понятное дело, что бюджетный состав 13% шерсти, 41 полиамид, 46 акрилут. Ну, это то, что похоже и то, что, как по мне, очень такое взаимозаменяемое. Ну, вот как бы для этой пряжи, чтобы выглядела идентично, Ну и бюджетнее. Вот, Украина, пожалуйста, переходим по ссылочке, вы можете приобрести эту пряжу на Джемпер. пока не знаю, сколько уйдет. Это вам нужно ждать второго видео вот пока у нас только так значит нужно мне у меня будет 12 раппортов используя схему из интернета и для начала 12 рапортов каждый из них состоит из 8 петель а 12 рапортов это у нас будет 96 петель все я потом измерю в сантиметрах плотности, все остальное в данном видео еще раз повторюсь у меня просто просто просто э, как бы разбор вот этой вот схемы для на, новичков по, по, по рядом по петелькам по рядам по рядом по рядом по рядам значит делаю петельку набирать я буду вот таким вот способом потому что у меня будет девчоночки девчоночки у меня будет подшить двойная двойная карловина как бы подогнуто и я набираю 96 петель 2 3 9 95 96 петель и теперь я замыкаю это все дело в кольцо и буду вязать по кругу спицы у меня забыла сказать как обычно как обычно спицы 3 миллиметра у меня вот пока для резинки вот. здесь проверяем хорошенечко все проверяем чтобы у нас ничего ничего ничего не перекрутилось, и начинаю я вязать резинку один на один одна лицевая одна изнаночная и так по, по кругу вяжу резиночкой до нужной мне высоты и так я вот провязала 24 ряда у меня в сантиметрах это высоту 8 сантиметров то есть 2 э, сам, сама горловинка у меня будет 4 сантиметра потому что она будет двойной как же я буду присоединять значит смотрим вот она петля которая у меня первая я, ну, здесь вот хорошо потому что узелок мы не потеряемся я отворачиваю на изнаночную сторону и вот она, эта петля лицевая. Вот она. Я держу первую петлю, отсюда петлю я снимаю, далее одеваю эту лицевую петлю, как бы с, эту же петлю, но сначала одеваю на спицы, потом, на левую спицу. Потом возвращаю эту петельку и провязываю их две петли вместе лицевой. Я уже все петли буду провязывать лицевыми поэтому следующую петлю я снимаю далее у меня идет изнаночная вот она я ее цепляю одеваю на левую спицу и провязываю две петли вместе лицевой снова лицевая вот она лицевая видно тут важно девчонки не э, сместиться чтобы не, не пошло на перекосяк, вот изнаночная, ой, сначала, сначала петлю снимаем, то есть первая петля при провязывании должна быть с этой стороны, то есть всегда мы снимаем петлю, потом только одеваем, одеваем, возвращаем эту петлю и провязываем две вместе, и так по кругу, пока мы не соединим все петельки. Смотрите, какая резиночка получается аккуратненькая, двойная. Здесь тоже все получится очень аккуратно, естественно и по, прям пофабрично. И так, смотрите, вот такая горловина у меня получается прекрасная. И, значит, схему я использую из интернета, но буду прорисовывать свою еще в параллель вязанию. Вот, если считать первый ряд, у нас все петли, все как бы лицевые петли, и соответственно второй ряд у нас четный, он по узору, то есть точно так э, по узору как первый ряд. Если у нас лицевые петли, то у нас лицевые петли, если потом получатся изнаночные, то будут изнаночные далее. Значит, Второй, получается, я ряд вяжу и я разделю в этом ряду на вот эти вот рапорты по 8 петель. Я меняю спицы на 3,5 и провяжу еще ряд как бы четный, вот, и разделю при этом по 8 петель. Раз, два. Дети за, за верхнюю стенку, за переднюю. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Маркер. Всего двенадцать рапортов. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Маркер. Вот они мои 12 рапортов разделены маркерами. Теперь у меня третий ряд. Это у меня 7 лицевых накид, лицевая накид. Смотрим. Каждый рапорт у меня так будет. 7 лицевых 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 накид, лицевая накид. Следующий рапорт. Снова 7 раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, лицевая, накид, и так по кругу, 2, 3, 4, 5, 6, 7, все 12 раппортов, накид, лицевая, накид. Конец накид лицевая накид, и теперь у нас четвертый ряд, который у нас по узору. Сейчас внимание я его рисовать не буду, но здесь у нас накид провязывается изнаночной петлей: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид провязываем изнаночной, лицевая, изнаночная. Наверное, нужно его рисовать. Да? как думаете девчонки четвертый ряд отсюда поворотный лицевая изнаночная здесь лицевые раз два три четыре шесть семь четвертый ряд так и делаем 7 лицевых раз два три четыре пять шесть семь изнаночная лицевая изнаночная и так весь круг изнаночная лицевая изнаночная И вот конец ряда девчонки у меня конец ряда начало конец вот здесь обозначить я помню что это красный маркер на да, отметке каким-то одним цветом чтобы не путаться и так пятый ряд 1 2 3 4 5 6 7 здесь у нас изнаночная накид изнаночная накид пятый ряд 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 ой я неправильно нарисовала девчонки неправильно накид у нас вот здесь вот а первая у нас идет изнаночная вот, вот несоответствие Значит, изнаночная, накид, лицевая, накид, изнаночная. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Изнаночная, накид, лицевая, накид, изнаночная. И так все рапорты. У нас шестой ряд шестой ряд у нас по узору 7 лицевых 3 4 5 6 7 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные 1 2 это у нас 6 ряд 4 и так 7 7 лицевых 1 2 4 5 6 7 2 изнаночные 2 1 лицевая 2 изнаночные 1 2 снова 7 лицевых две изнаночные 2 изнаночные 1 лицевая изнаночные 7 лицевых 3 4 5 6 7 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные так и вот таким вот образом у нас это будет 6 7 так как я пишу вот здесь, вот это значит седьмой, сюда. седьмой и восьмой ряд. Далее у нас пойдет девятый уже с изменениями. То есть я сейчас вяжу вот этот круг, довязываю еще два точно по такой же схеме. Итак, я провязала 7 8 ряд вот видно здесь раз два три 3 ряда одинаково видите теперь 9 ряд 9 ряд у нас вот здесь вот нужно развернуть 2 петли вместе ой 2 петли лицевые и провязать вместе лицевой с уклоном влево 3 лицевые вот эту палку нет не, ее там нет 3 лицевые и теперь 2 вместе лицевой с уклоном вправо 2 изнаночные, накид, подождите, нет, здесь у нас после двух вместе накид, 2 изнаночные, накид, лицевая, накид, 2 изнаночные, накид, еще раз, так, 2 вместе лицевой с поворотом влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с поворотом вправо, накид, 2 изнаночные, накид, лицевая накид, 2 изнаночные, накид. Думаю, понятно. 2 петли у нас добавляется. Вообще-то добавляется 4, но и убавляется 2. Поэтому 2, по сути. Еще раз.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 я провязала теперь 10 ряд по узору у нас 10 значит у нас хочу а я пишу вот а вот спросите у меня пожалуйста почему я пишу вот с этой стороны это я подразумеваю поворотные ряды значит 1 2 3 4 5 здесь у нас лицевая изнаночная раз два три лицевая и три изнаночные видите здесь нужно прорисовывать ряды потому что непонятно итак десятый ряд у нас три лицевые раз два три ой три пять четыре пять три изнаночные раз два три, три лицевые раз два три 3 изнаночные 1 2 3 все правильно 5 лицевых 3 изнаночные 3 лицевые 3 изнаночные 5 лицевых и так далее еще раз 1 2 3 4 5 3 изнаночные 1 2 3 3 лицевые 1 2 3 3 изнаночные 1 2 3 так по кругу до конца ряда Так, далее у нас одиннадцатый ряд. Две вместе, лицевая, две вместе, накид, три изнаночные. Да ладно. М -м -м. Накид. 3 изнаночные накид 3 лицевые придется перерисовывать схему накид 3 изнаночные и накид снова у нас два накида 4 добавления и 2 убавления значит снова 2 вместе с уклоном влево лицевая 2 вместе с уклоном вправо и накид три изнаночные 2 3 и снова я не там нарежу. Да господи здесь лицевая а здесь два накида все я перерисую лицевая накид вот возле возле вот этой вот давайте я вот так вот накид зарисую лицевая после то есть здесь у нас лицевая, накид, лицевая, накид и лицевая. Это же у нас листочек, лепесточек появляется. Раз, два, три. Накид. Так, новый раппорт Две вместе лицевой с уклоном влево. Лицевая. Две вместе лицевой с уклоном вправо. Накид. Три, три изнаночные лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, три изнаночные, накид, здесь снова, 2 вместе с поворотом влево, лицевая, 2 вместе с поворотом вправо, накид, 3 изнаночные, Лицевая, накид лицевая, накид лицевая. Изна... Три изнаночные, накид. Так, по кругу. Итак, девчонки, 12-й ряд. Уже буду рисовать здесь. 12-й ряд. У нас будет 3 вместе. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Итак, Три вместе мы вяжем вот третью, вторую мы ставим поверх первой и провязываем три вместе. Четыре изнаночные, раз, два, три, четыре, пять лицевых, раз, два, три, четыре, пять, четыре изнаночные, раз, три, четыре. Так, три вместе лицевой, это следующий рапорт, 3 вместе лицевой, 4 изнаночные, 5 лицевых, 4 изнаночные, и так по кругу. так в этом моменте девчонки у меня катастрофа 5 рядов у меня нет видео сначала я хотела конечно же видео выбросить думаю да ладно не буду снимать а потом посмотрите это я уже монтировать начала когда уже у меня почти готов джемпер Думаю, не буду я это снимать думаю ну не будет видео не будет да и не будет довяжу да джемпер да и все а потом все-таки посмотрела на него, думаю, нет, ну он же классный получается. Ну как я могу его не снять вот, и не поделиться? Вот, вот скажите мне, пожалуйста, ну вот как? Поэтому 13, 14, 15, 16 и 17 ряд я покажу на образце, а далее снова будет на, на вот этом, вот, в виде которое снялось. Вот схему вам перерисовала, я его ее оставлю прямо в начале, вот, чтобы вы по ней как бы ориентировались. И тут ключевой такой интересный, ну, важный момент у нас в тринадцатом ряду. Вот, накид 3 вместе, а тут три вместе нет. То есть в тринадцатом ряду, вот сейчас у нас тринадцатый ряд, девчонки, я вяжу 13 ряд. Значит, здесь нам нужно перенести маркер на одну петлю вправо. Потому что здесь у нас... Будет 3 вместе. Значит, тринадцатый ряд. Перенесли маркер на одну петлю вправо. Накид 3 вместе. Таким вот образом. Меняем местами вторую с первой. Накид 4, 3 изнаночные. Раз, два, три, две лицевые. Накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 изнаночные, вернее, вот, а здесь я уже перенесла в предыдущем ряду, то есть у вас вот так вот, вы переносите 3 изнаночные, переносите, а четвертая здесь, которую мы провязываем, накид, 3 вместе лицевой, то есть по кругу вы все маркеры перенесли на петлю вправо потому что чтобы провязать вот эти три вместе и накид уже делаем за маркером накид 3 изнаночные 2 лицевые накид лицевая накид 2 лицевые 3 изнаночные а этот маркер мы тоже переносим это если подразумевается круговое вязание вот, и эта петля уходит в следующий раппорт. Вот, вот так вот. Но это у меня не раппорт, это у меня вот такие вот просто петли дополнительные. Здесь я вяжу просто два раппорта для вашего понимания. Что я буду делать? Я буду вязать вот таким вот образом, чтобы у вас получались... Так, что я буду делать? Я вот специально взяла насущные спицы, чтобы получались как бы круговые ряды. Я вот буду вязать далее с как бы лицевым рядом, да, а там буду делать вот такие вот протяжки. Не обращайте внимания, нам важно, чтобы вы поняли. Вернее, мне важно, чтобы вы поняли. 14 ряд. Я вот так вот его отделю. Эта схема уже хорошая. Так что, девчонки, вы ее в конце видео или в начале видео я ее выставлю. Просто заскриньте и по ней вяжите. Значит, эти петли у меня дополнительные. рапорт 14 ряд. Изнаночная, одна изнаночная, лицевая, четыре изнаночные, четыре, семь лицевых, три изнаночных, один раппорт второй раппорт 1 изнаночная лицевая 4 изнаночных здесь повернуты не так петли 7 лицевых 3 изнаночные и так по кругу все, все петли вы вяжете я довязываю до конца Так, снова я начинаю как, как бы круговой ряд я передвигаюсь сюда так 15 ряд там мои дополнительные петли я их провяжу мне нужно кромочной провязывать Так, накид, 3 вместе лицевой, меняем местами, накид, 3 изнаночные, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, изнаночные накид 3 вместе накид 3 изнаночные 3 лицевые накид лицевая накид 3 лицевые 3 изнаночные шестнадцатый ряд Изнаночная, лицевая, изнаночная. Четыре, вернее, изнаночная, лицевая, четыре изнаночные. Девять лицевых. Три изнаночные. Так. Следующий рапорт. И изнаночный лицевая, 4 изнаночные, 9 лицевых, 3 изнаночные, был 16 ряд и 17 последний ряд <с> на этом кусочке все остальное уже будет на основном вязании это просто эти ряды Тут главное вот это перемещение маркера ему его можно конечно было избежать изначально но я об этом не подумала видите так 17 ряд накид 3 вместе Накид 3 изнаночные, 9 лицевых, 3 изнаночные. Еще один рапорт. Накид 3 вместе лицевой, 3 изнаночные, 9 лицевых. три изнаночные и так по кругу далее у нас пойдет 18 ряд который у меня уже есть я еще раз прошу прощения девчонки за неудобство ну лучше так чем вообще никак потому что свитер действительно классный мне он нравится вот уже он в финише и мне он очень нравится поэтому поэтому вот так И так, 18 ряд, девчонки, смотрите, она нарисовала, перечеркнула. Значит, 1 изнаночная, лицевая. Потому что, перечеркнула, потому что забыла, что еще должен быть как бы изнаночный ряд. 4 изнаночные. 2, 3, 4, 9 лицевых. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 3 изнаночные, раз два три давайте еще раз, 1 изнаночная, 1 лицевая, что-то не пойму, я перерисовываю с этой схемой, которую я переделываю, 1, 2, 3, 4 изнаночные, 9 лицевых, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот она мне, я пос, попробовала на образцах, и она мне эта схема не понравилась. Вот думаю, ее надо переделывать. Вот я ее переделываю, как бы под себя адаптирую, вот на мой взгляд. Возможно, вы со мной и поспорите, но я так вижу. У каждого из нас следение свое, правильно? Правильно. Так, и три изнанки. Еще раз сейчас раппорт. Еще один провяжем. Восемнадцатый ряд. Ну и смотрю я на эту схему, и там вот эти пробелы. Не могу понять, зачем они нарисованы. Я вам все-таки вот эту схему потом в готовом виде без пробелов нарисую нормально. Вот вот что это? Я просто перерисую. Сейчас до меня доходит, вот зачем это все. Вот эти, чтобы непонятно было. В общем, нарисую еще одну. Значит, одна изнаночная. Лицевая, 4 изнаночных, 2, 3, 4, 9 лицевых, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и 3 изнаночные, 1, 2, 3. И так по кругу продолжаем. Так, 19 ряд. девятнадцатый ряд у нас вот получается смотрите опять же опять у меня вот это вот значит вот это не считается я перерисую девчонки вам схему и все и вот это вот одна изнаночная переносим сюда чтобы не переносить нам маркер значит изнаночная накид лицевая Накид 4 изнаночные 1, 2, 3, 4. Здесь 2 вместе лицевой с уклоном влево, 5 лицевых 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Там мы уже формируем лепесток. 3 изнаночные 1, 2, 3. Вот до маркера и 1 после маркера это уже новый раппорт, изнаночная, накид, лицевая, накид, 4 изнаночных, 1, 2, 4, 2 вместе, лицевой с уклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе, лицевой с уклоном вправо, 3 изнаночных, такой вот рапорт у нас и вяжем по кругу так 20 ряд не написала значит 20 ряд у нас 2 э, изнаночная 3 лицевые теперь у нас уже здесь треугольник будет расходиться лицевыми 3 лицевые это накид лицевая накид 4 изнаночные 2, 3 4 7 лицевых 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 3 изнаночные. Раз, два, три. Еще один рапорт. 1 изнаночная, 3 лицевые. Раз, два, три. 4 изнаночные. Раз, два, три, четыре. 7 лицевых. Раз. 3 4 5 6 7 и 3 изнаночные 1 2, 3 и продолжаем все раппорт это так следил мой маркер девчонки 21 ряд изнаночная накид 3 лицевые накид 4 изнаночные 2 вместе 3 лицевые 2 вместе 3 изнаночные Поехали. Одна изнаночная, накид, три лицевые, раз, два, три, накид, четыре изнаночные, раз, два, три, четыре, две вместе лицевой с уклоном влево, поворачиваю петли и провязываем три лицевые, раз, два, три, и две вместе лицевой с уклоном вправо, три изнаночные, раз, два. 3. Еще один раз рапорт пройдем. Изнаночная, накид, три лицевые, раз, два, три. Накид, четыре изнаночные, раз, два, три, четыре. Две вместе лицевой с уклоном влево. Три лицевые, раз, два, три. Две вместе лицевой с уклоном вправо. И три изнаночные. И так целый круг. Так, 2 ряд, девчонки, и изнаночная, 5 лицевых, 4 изнаночных, 5 лицевых, 4 изнаночных. Здесь все просто. Изнаночная, 5 лицевых, 4 изнаночных, 4, 5 лицевых, 4, 5, 4 изнаночных. 3, вернее 3 до да? 3 4 у нас здесь 4 вот. Далее 5 лицевых наверное самый простой ряд из всех рядов 4 изнаночные 5 лицевых и 3 изнаночных и так кружочек проходимся вот мне вот здесь, вот далее, девчонки, схема кажется очень такой вот непонятной. Дальше у нас не идет никаких добавлений. Ну ничего, я вяжу, а там посмотрим. Значит, двадцать третий ряд: изнаночная. Накид пять лицевых. Раз, два, четыре, пять. Накид, четыре изнаночных. Раз, два, три, четыре. 2 вместе лицевой с уклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 3 изнаночных, 2, 3. Еще раз, еще один раппорт, 1 изнаночная, накид, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5, накид, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой, лицевой с уклоном влево лице лицевая 2 вместе лицевой с уклоном вправо и 3 изнаночные вот так целый круг и так 24 ряд девчонки изнаночная 7 лицевых 4 изнаночных 3 лицевых 3 изнаночных изнаночная 7 лицевых 3 4 5, 6, 7, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 3 лицевые, 1, 2, 3, и 3 изнаночные, 1, 2, 3. Еще один рапорт 1 изнаночная, 7 лицевых, 5 6 7 4 изнаночные 1 3 4 3 лицевые 1 2 3 и 3 изнаночные и продолжаем по кругу так далее у нас 25 ряд 1 изнаночная накид 7 лицевых накид 4 изнаночные 3 вместе 3 изнаночные вяжем 1 изнаночная, накид, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 4 изнаночные, 3, 4 и 3 вместе лицевой, как мы вязали здесь. Вторую ставим на место первой и провязываем 3 вместе лицевой, так, 3 изнаночные еще один рапорт 1 изнаночная накид 7 лицевых 2 3 4 5 6 7 накид 4 изнаночные 3 4 3 вместе лицевой и 3 изнаночные 1 2 и и так все рапорта еще 10 и так девчонки 26 ряд 1 изнаночная 9 лицевых 8 изнаночных по итогу всего 9 9 9 у нас 1 изнаночная 9 лицевых 1 3 4 5 6 7 8 9 8 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и вот она 9, либо 1, вот она, 1 изнаночная, 9 лицевых, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и 8 изнаночных. Этот лепесток у нас уже закончен. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И так еще десять рапортов. Так, девчонки, я уже двадцать седьмой ряд перенесла сюда и совместила их, потому что меня это бесит. Бесит. <с jersey> вот. Я вам перерисую схему. Вот это не считается, опять же. Одна изнаночная, накид, 9 лицевых, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 3 вместе изнаночные. Здесь мы ничего не меняем. И 2 изнаночные. 1, 2. 3, вот она. Вообще-то 3. Да? Вот. И снова 1 изнаночная. Вот она. Накид. 9 лицевых. 2 3, 4 5 6 7 8 9 накид 3 изнаночных 1 2 3 3 вместе изнаночные и 2 изнаночные и продолжаем еще 10 рапортов так 28 ряд девчонки 1 изнаночная 11 лицевых 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10 11 и 6 изнаночных 1 2 3 4 5 6 вообще-то x7 но 7 вот она изнаночная 11 лицевых и 6 изнаночных и продолжаем по кругу так 29 ряд девчонки смотрим изнаночная накид 11 лицевых накид 2 изнаночные 3 вместе изнаночной изнаночная наверное надо было по-другому 3 вместе нарисовать раз это изнаночная ну да ладно я все равно показы накид 1 изнаночная накид 11 лицевых 8, 9, 10, 11. Накид 2 изнаночные. 3 вместе и изнаночные. И здесь у нас 1 изнаночная, а 2 уже во втором рапорте. Изнаночная. Накид 11 лицевых. накид 2 изнаночные 3 вместе изнаночной еще одна изнаночной так до конца ряда так, 30 ряд девчонки 1 изнаночная 13 лицевых 4 изнаночные 1 изнаночная 13 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15, 12 13 и 4 изнаночных 1 2 3 4 давайте еще один изнаночные 13 лицевых 1 2 4 5 6 7 8 9 10 10, 11, 12, 13 и 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. И так вяжем целый круг. Так, 34 первый ряд и изнаночные. Накид 13 лицевых. 1 изнаночная 3 вместе и изнаночной и маркер еще раз 1 изнаночная накид 13 лицевых 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 накид 1 изнаночная 3 вместе изнаночная и так целый круг так 32 ряд у нас 1 изнаночная 15 лицевых 3 изнаночные я один рапорт покажу 1 изнаночная 15 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 и 2 изнаночные и так далее так 33 ряд девчонки срываем маски ну вот здесь вот я еще пока провяжу вот эту изнаночную здесь начнем с накида и уже маркеры я убираю. Накид 15 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Накид три изнаночные. будут вот. 2 отсюда, а третья у нас. По ту сторону маркера поэтому мы их снимаем так вот здесь вот накид не забываем 3 вместе накид не 15 лицевых и так далее накид вместе изнаночные, накид и поехали дальше и снимаем все маркер. Так, вот я с, уже у меня провязаны все, как бы маркеры и вот последний там где мы сняли, ну не провязали, вернее я сняла, не провязала 3 петли вместе. это начало ряда все девчонки и накид здесь у нас уже был который мы теперь провязываем лицевыми далее все вязание у нас переходит на лицевые петли я сейчас хочу так и обещанная схема в конце девчонки вот перерисованная готовенькая свеженькая красивенькая и вот свитер вообще бесподобный получается с азиатским ростком вот, поэтому, девчонки, вяжите, вяжите, вяжите, вяжите. А, что касается еще, хотела сказать в конце этого видео, что касается пряжи, девчонки, у меня уходит где-то вот этой по 100 метров моточек 600 граммов. Поэтому вот этой вот, у этой метраж аллегра метраж больше, поэтому упаковка вполне себе хватит на такой вот джемпер, девчоночки. Поэтому вот, что я хотела Сказать про пряжу, что упаковки одной вам хватит, 10 моточков. Ну, э, в принципе, хватит на вот этот вот размер, который вяжу я, 48-50. А если и ту длину, которую я вяжу, если размер больше, тогда ориентируйтесь. Все, девчонки, на сегодня все. Все остальное, э, росток азиатский и все-все-все и, и реглан удлиненный в следующем видео. Я с вами прощаюсь, с вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.